Первое, с чего начинается продвижение сайта, на самом деле, это анализ конкурентов, а не семантическое ядро, как многие думают. В первую очередь мы всегда анализируем конкурентов. И в этом видео я николай шмичков постараюсь рассказать вам определенные наблюдения которые я сделал при анализе конкурентов в разных нишах и сегодня я хочу донести главную мысль что нужно проверять в анализе конкурентов на что нужно обращать действительно внимание чему нужно уделять при будущем продвижении сайта ну и конечно же что мы в компании seo quick делаем при seo анализе конкурентов досмотрите видео до конца здесь будет много полезного Анализ конкурентов – это особый аудит, который мы проводим по сайтам для наших проектов. В частности, что мы делаем? Мы, когда изучаем семантику, когда изучаем э, список конкурентов по выдаче, мы смотрим, с кем мы реально будем конкурировать список конкурентов вы можете составить самостоятельно если уже вам трудно их составить самостоятельно вы можете поискать их вручную например сейчас я покажу как можно искать конкурентов ручками при помощи платных сервисов или либо бесплатно первое с чему мы начнем а, поиск наших конкурентов конечно же это поисковая система google или яндекс в гугле, само собой, вы должны выбирать по основным рубрикам, кого вы будете видеть. Как выбрать главные маркерные ключи, на самом деле, действительно, может оказаться сложно. Но, в принципе, можно к этому подойти очень просто. В первую очередь, допустим, вот у нас будет бизнес заниматься продажей настольных часов. Это один из наших клиентов, поэтому на его примере мы как раз этот момент рассмотрим. Как найти, допустим, конкурентов по бизнесу продажам настольных часов? Конечно же, надо вбить сам запрос настольные часы настольные часы настольные часы купить и конечно же кого мы увидим выдачи мы собственно и увидим почему я вижу санкт-петербург я использую плагин location guard он позволяет мне выбрать конкретную точку на карте я могу выбрать фиксированное положение и ткнуть мне где нравится и действительно смотреть место которое я буду изучать вот здесь действительно это очень удобно едем дальше а потом мы собственно смотрим список сайтов и можем их соответственно себе сохранить мы можем выловить все сайты которые занимаются продажей часов открыть их в виде ссылочек и тому подобное и посмотреть кто у нас будет для удобства мы например пользуемся стулом который позволяет скачать быстро выдачу и таким образом ее сохранить в этом плане я мы воспользуемся сейчас в excel соответствующей формочкой. берем формочку открываем ее и переходим для этих целей мы нажимаем выдачу и сохранить выдачу вот вот мы ее сохранили тут 100 страниц линки тайтлы description вот мы собираем вот они у нас все получились странички которые продают теперь что мы видим мы видим огромное количество разных сайтов конечно же что нам нужно сделать нам нужно выбрать сделать анализ по ним доменов давайте проверим домены этих сайтов при помощи нашей утилиты мы заходим в seo заходим в утилиты и сохраняем эти утилитки. Это очень простой метод, быстро работать с выдачей, сохранять ссылки. Вам это пригодится в дальнейшем, когда вы будете изучать, какие страницы висят по какому запросу. Поэтому заходим в утилиты, утилита, которая превращает домены в список URL, обязательно пользуемся. Ссылочку на tool я оставлю в описании, вставляем сюда и конвертируем. Получаем список доменов которые мы можем смело себе добавить рядышком. Вот у title и description, вот наши домены. Вот наши домены, с кем нам нужно будет работать. Понятно, что когда мы соберем все домены, мы поймем по каждому запросу, с кем мы будем конкурировать. И уже ручками выбрать тех, кто нам нужен, не составляет никакого труда. Вы можете для удобства сразу проставить позицию того или иного домена да, по, по важному ключу. Вот, и потом уже заняться анализом то есть например вот здесь вот у нас был э, настольные часы запрос и вы можете вот так сопоставить всех доменов. это ручной метод сбора выдачи на самом деле можно собирать их другими методами но многие силошники пользуются и таким простым подходом и действительно можно так работать Второй способ, конечно же, вам нужно будет воспользоваться каким-то платным сервисом. Платные сервисы характеризуются тем, что они уже изначально собрали большие базы, и вам нужно просто уже воспользоваться готовыми вариантами. Плюсы э, такого метода заключаются в том, что это быстро и просто, а минусом является, что, возможно, сервисы не знают что-то по вашему региону. Мой метод позволяет посмотреть в конкретном регионе, то есть вы можете выбрать конкретную точку. А вот этот метод, его знают все СУшники, его на всех курсах рассказывают, пользуйтесь просто бесплатными, точнее, платными тулами, которые существуют вот здесь что мы делаем мы выбираем поисковую систему как вы видите яндекса есть свои вариации у гугла вариации особо нет ну то есть у гугла а, как говорится только страна то есть нельзя вот так выбирать, как я сделал сейчас предыдущем ну окей берем санкт петербург настольные часы и смотрим выдачу так секундочку мы должны зайти сначала вот Смотрим выдачу и смотрим, что мы увидим. Мы видим, что есть запросы, семантика и, конечно же, нам нужна вкладочка конкуренты или competitors. Вот. Сейчас мы смотрим непосредственно конкурентов если в момент тулы всегда отличаются ну довольно такие, они хоть и работают но они всегда быстро логично потому что они работают с большими базами данных базы данных у этих тулов обновляется с определенным периодом поэтому та информация которую вы увидите может быть устаревшая на несколько месяцев Но в целом для анализа конкурентов эти данные не важны и вы действительно убедитесь что этим можно воспользоваться и конечно же что вы увидите вот мы видим наши конкуренты по тематике мы видим яндекс сам себе rig это явно какой-то агрегатор. Тиуру это конструктор. Я витрина, явно конструктор, конструктор, конструктор, конструктор. Вайлдберрис это агрегат, а, агрегаторы, конструкторы. И мы так толком и не видим, <laughs> а кто будет нашим реальным конкурентом. Мы видим какой-то Best Watch. Вот мы можем увидеть. DNS-Shop. На него можно посмотреть. Единственный минус, что они открываются почему-то в кстати они, они в виде ссылочки. А, ну да, здесь же для удобства. Вот DNS-Shop. Вот, собственно, магазин уже по продаже часов. Так, явно что-то не хочет нормально открываться сайт. Откроем его ручками. И все инструменты, подарки, маркет, как вы видите, что на нормальных конкурентов на самом деле стул ну, вытаскивает очень тяжело, в то время как здесь… В нашем методом мы натащили, тут мы и увидели Best watch Dinos шов без особых на, э, проблем. То есть мы увидели, они все находятся. Да, тут есть Leroy Мерлин, Merlin, Merlin и тому подобные магазины. HOF, например, можно посмотреть, что это за магазин. Вот. И, собственно, это гипермаркет всего и вся, но он тоже занимается данной тематикой часами. А, едем дальше. Список конкурентов вытащить мы смогли. А теперь нужно будет изучить, как они продвигаются. В первую очередь, на что мы должны смотреть, у любого конкурента есть несколько ключевых критериев, которые мы смотрим да, теми же платными сервисами. Платными сервисами мы должны смотреть в первую очередь у конкурентов, это общую картину его так называемой поисковой динамики что с ним происходит растет он падает стагнирует то есть что непосредственно с ним происходит какой у него тренды по трафику какие у него тренды по ключевым словам то есть собственно как он занимает здесь действительно помогают платные сервисы и они очень в этом деле помогают какие страницы ему приносят топ трафика это тоже очень важный критерий но можно найти те страницы которые ему приносят мало трафика и не входят в топ-10 ключевых запросов например вы сможете найти страницы где непосредственно слова не входят топ-10 и по каким-то причинам собственно не дают ему должное количество трафика это можно делать при помощи тех же самых фильтров от ключевые запросы которые не дают трафика но под ним высокая допустим конкуренция ну и можно такие запросы выловить и понять что этот конкурент здесь слаб этот конкурент здесь слаб и зачем это нужно, мы об этом расскажем дальше. Следующее, что нам нужно будет сделать, это совместить все данные в неких сводных таблицах. И сейчас я покажу, собственно, как мы работаем, когда совмещаем сводные таблицы, для того, чтобы понять, как конкуренты собственно взаимодействуют друг с другом и на что нужно обратить внимание на этой простой сводной таблице мы можем увидеть э, в принципе общую картину по каждому конкуренту здесь для удобства собраны все конкуренты и наш сайт уже сразу со скачанными метриками метрики здесь взяты собственно из серпстата и на что мы можем обратить внимание да, как каждый конкурент движется по каким методам кто активно использует контекстную рекламу кто активно продвигается за счет чистой органики и у кого действительно проблемы с просадкой органики, на фоне нас тоже. Те, кто находятся внизу, под желтой чертой, это конкуренты, которых мы, мягко говоря, подавляем, подавляем по определенным запросам. Но мы не исключаем их в целом, на них тоже нужно обращать внимание. И есть конкуренты, с которыми нам нужно соревноваться, которые действительно занимают трафик и ключевые цифры которые мы здесь смотрим это количество появляющихся новых ключевых слов которые регистрируют сервисы и конечно же так называемую просадку по ключевым словам которые теряют сайты что это значит это значит что эти сайты по каким-то внутренним причинам теряют позиции теряют позиции значит они где-то слабы у них контент в этих местах где-то слаб и, соответственно, я бы обратил внимание на сайты конкурента пятого, по одной сообщению в гугле он явно и четвертый конкурент активно проседают, третий тоже. При этом первый и второй не проседают практически. И здесь вот я бы обратил внимание, что на них бы я бы смотрел последнюю очередь. Первых двух я бы не давил, но я бы искал слабые места вот непосредственно в этих конкурентах. Именно в них мы и нашли слабые места для этого клиента и, конечно же, сейчас исправляем. Заключается суть в том, что ваша цель выловить эти запросы, по которым просаживается конкурент, сравнить эти запросы по конкуренции, что реально по ним выдача происходит, какие сайты находятся в выдаче по этим запросам, потому что скорее всего топовых вы там не увидите, именно вот монстров вы там можете не найти, потому что они просаживаются, они теряют позиции, кто-то выходит другой и есть способ с ними побороться. Именно вот такого рода сводные таблички и нужно делать для того, чтобы вычислять, с какого сайта делать анализ. А затем уже забивать эти сайты в тот же серпстат и качать те позиции, которые у них просели. И это, собственно, делается очень удобно в разделе, собственно, когда вы исследуете ключевые слова того или иного сайта. И, конечно же, можете их изучить. Например, у этого сайта можно увидеть, что просаживается тоже огромное количество ключевых слов. И вот можно зайти в отчет ворды и изучить те, у которых идет позиция, там, position changes, там, and position change, где мы, где мы, где мы? Position, changes, э, position decreases, и, собственно, нас уже интересуют слова с определенным трафиком, и, соответственно, не between, а greater, там, больше единички, нас интересуют запросы, у которых там какой-то адекватный трафик, и можно найти те запросы, у которых, собственно, позиция просела. Только здесь не OR надо было делать. Здесь мы, собственно, да, маленькую ошибочку допустили. Когда вы пользуетесь фильтрами серпстата, обязательно используйте параметр AND для того, чтобы объединить их в, одни, в, единый, в единое условие. И тогда, собственно, это очень удобно. Можно увидеть, где просели. И потом, уже скачав результат, можно выловить, какие конкретно страницы просаживаются. По каким конкретным страницам идет просадка по трафику. Как вы видите, можно увидеть, да что вот уступает место по запросам часы мужские по часы кассе часы риент понятно что если нас интересуют настольные конечно же мы попытаемся зацепиться по запросу работаем ли мы с настольными часами или нет Следующий способ поиска слабого контента при помощи тех же платных сервисов, это конечно же поиск страниц, которые не дают трафика. Да, на самом деле у сайта, у которого сотни тысяч страниц, трафик могут давать всего лишь небольшое количество, и это нужно прекрасно понимать. Не по всем страницам конкуренты получают трафик, поэтому поиск слабых мест это то, что мы делаем, когда изучаем конкурентов. Конечно же, этот метод не такой простой, как кажется. Да, понятно, что нужно использовать те страницы, которые не дают трафика, но с ними еще нужно работать. Как это делается? Вы берете список страниц вашего конкурента, допустим, в том же серфстате, и заходите в отчет топ-страницы. Например, на этом же конкуренте мы можем зайти в отчет топ-страницы и увидим, что да, действительно, вот, вот огромное количество страниц дают ему трафик, то есть можно увидеть там по количеству ключей. Но мы берем непосредственно странички, которых, допустим, так вот, например, если мы возьмем этот итоговый отчет, скачаем. То в итоговом отчете, который мы скачаем, мы можем отсортировать и странички, где органическая, органический трафик минимален. И, собственно, уже в готовом отчете с этим поработать. Для других целей у нас, конечно же, можно использовать Охревс. И в Охрепсе мы сделать можем то же самое. В Ахревсе мы можем выловить сейчас список страниц и конкретно посмотреть их. Например, вот мы заходим. Биваем точно так же BestWatch, единственный нюанс, а Ахревс не работает с Яндексом, вы должны отдавать этому отчет, он работает только с Google и всю информацию тащит только оттуда. Берете информацию топ страницы, этот отчет и конечно же берете те, допустим, запросы, да, то есть где трафик собственно, составляет небольшое количество слов, то есть, допустим, наша цель это там, где уже, как говорится, трафика единицы. И вот, вот здесь вот смотреть, каким запросом да, мы занимаем слабую позицию. И вот эти уже странички выкачивать с отчета, изучать, и по этим страничкам работать. Понятно, что тут надо уже внимательно смотреть. Вот, например, мы видим, что наручные часы вот, толком не ранжируются. По виды наручных часов они ранжируются, да, но можно посмотреть, где они там, по каким запросам эта страничка должна ранжироваться. Она ранжируется не по запросу наручные часы. Это явно видно, что страничка немножко не релевантно поэтому если вот изучать внимательно слабые страницы но изучив странички с ключевые слова с высоким трафиком можно зацепиться за эти самые страницы допустим трафик from keyword допустим давайте от 20 и вот мы посмотрим сейчас сколько страниц мы увидим и конечно же здесь можно заметить какие странички да допустим находятся на каких местах и вы увидите там что, что золотые часы страничка занимает всего лишь шестую позицию этого сайта то есть можно побороться например за вот эту страничку Ее уже изучаете смотрите то есть как она работает по каким запросам она ранжируется и собственно с ней на работает изучайте контент ищите слабые места собственно поиск слабых страниц это самая кропотливая работа над которой действительно работает сеошник найти у мощного конкурента вот эти вот дыры в контенте обратить внимание где он слаб и сказать, действительно, эти страницы мы будем развивать. Это действительно то, что должен делать SEO-специалист. И давайте теперь разберемся, чем же действительно отличаются все топовые сайты. Топовые сайты, конечно же, отличают а, наличие действительно высококачественных обратных ссылок. Конечно же, у них всегда классный контент, классная юзабилити. Вы можете это, когда будете изучать конкурентов, заметить, это есть у каждого. Помните, что если вы хотите их переранжировать, ваше качество страницы, юзабилити страницы, качество контента на страницах не должно уступать. Поисковик не пропустит впечатление. Терку лучших сайтов ваш слабый сайт. Точнее, если он попадет, то он попадет туда случайно, как словно без билетчик да, в трамвай. На самом деле все должно соответствовать намерениям пользователей. И конечно же, сейчас мы переходим к следующему разделу. Это ссылки. Согласно исследованию Брайана Дина, вы можете заметить: сейчас я включил перевод этой статьи. Они действительно проанализировали SEO и коротко, что они выяснили, что. Да, у есть свой собственный рейтинг и он напрямую коррелирует э, действительно с количеством ссылок. То есть ссылочный авторитет сайта практически равен доменному рейтингу Ahrefs. Поэтому этой, этому попугаю, который придумал Ahrefs, можно доверять. И что очень важно, что результат сайтов, которые находятся в топ-1, имеет в среднем 3,8 больше ссылок, чем позиции от 2 по 10 место. Количество внешних ссылок сайта, который занимает топ-1 обычно гораздо больше и здесь действительно трудно поспорить э -э команда Brian1 провела действительно масштабное исследование и эти выводы действительно подтверждаются практикой я когда изучаю конкурентов действительно вижу именно такую же картину по, если по запросу находится сайт, который занимает первую позиции, а мы третьи, четвертые у него обычно реально в три раза больше ссылок именно в количестве доменов, которые ссылаются вот. И, конечно же, не обнаружили пока никакой корреляции на текущий момент между Page PageSpeed и первой позицией в Google. Пока эта корреляция незаметна. Почему? Скорее всего, потому что PageExperience введен совсем недавно и, возможно, на выдачу кардинально не сказался. Смотрим дальше. Вот. Подавляющее большинство тегов заголовка Google полностью остается ключевому слову, которое они ранжируются. Оптимизация тайтлов колоссально важна. Действительно, что это про это еще брендин говорил давным-давно, что вы должны быть просто SEO-джедаем в тайтлах и действительно бороться за CTR. И это важно. И самое главное, что авторитет страницы слабо коррелирует с рейтингом. Да, здесь странички плохие, хорошие, вы должны этот момент понимать. Вот. И что очень важно, количество слов равномерно распределено среди топ-10 страниц. Средний результат первой страницы Google содержит в среднем 1400 слов. И об этом мы тоже будем говорить вот размеры HTML страницы никак не связан с позицией то есть <тяжелые>, тяжелые страницы и легкие могут ранжироваться абсолютно на одинаковых условиях посмотрите на википедию и на какой-то крупный интернет магазин или какой-то сервис вот микроразметка не коррелирует с более высокой позицией. это тоже такой немаловажный факт да она является рекомендуемой но отсутствие или наличие какого-то вида микроразметки не гарантирует вам попадение в топ-10 вот. Ну и соответственно, очень важно: время пребывания на сайте действительно коррелирует те сайты, которые исследовались. Да, действительно, по ним, если страницах проводит больше пользователей времени, не покидает ее. Да, они находятся на более высоких позициях, чем на более низких. Вот. И, конечно же, если вы захотите почитать полностью это исследование, я оставлю ссылочку на него в описании, на оригинал первоисточник. И, конечно же, сейчас мы будем разбирать все эти. На примере. Того же сайта можно всегда изучить, какие ссылки он получал и какой вес они ему передают. Очень удобно для анализа ссылок действительно остается инструмент Ahrefs. Без него пока действительно SEOшники как без рук. Ну, существуют и аналоги, но мы будем говорить исключительно о них. В первую очередь вы можете изучить все ссылки ваших конкурентов, которые вы изучаете прямо в нем. Посмотреть, где они делаются, с каких они доменов. Понятно, тем же тулом, который я показывал, можно вычистить конкретно домены, которые вас интересуют по нужным вам критериям. Либо вообще просто скачать домены, которые тут есть. Либо изучить ссылки, которые делались за определенный период. Допустим, там за 30 дней, там за 3 месяца. И там посмотреть, какие появились новые, какие утеряны. И группировать там похожие, либо оставить вообще одну ссылку на домен. Это действительно тул позволяет делать очень удобно и выловить нужные идеи ссылок для будущей вашей стратегии вы можете основываясь на определенных методах которыми пользуются ваши конкуренты следует помнить что некоторые ссылки конкуренты делают разными методами где-то они платят чтобы получить ссылку допустим так сложилась традиция что пресс-релизы в россии в украине нельзя получить не оплатив собственно за размещение пресс-релиза да так оно и есть. бесплатно вас никто размещать не будет. Более того, вы еще должны пройти так называемую, как говорится квоты там подходя под критерии. То есть не тематическую материал даже за деньги не возьмут. Хорошее издание даже за деньги не возьмет не тематическую, как говорится публикацию. Это вы должны понимать. Поэтому когда вы выбираете домены для пресс-релизов, выбирайте тематически, с кем вы будете сотрудничать. Второй момент, конечно же, когда вы изучаете, это помимо пресс-релизов можно ловить так называемые сайты, где люди оставляют отзывы. Часто они будут закрыты от индексации, типа от no, no, закрыты nofollow тегом эти ссылки, но они тоже важны. Google уже намекал, что он учитывает и nofollow ссылки тоже, если они популярны и по ним происходят переходы. Очень хороший метод поиска ссылок это так называемые странички вакансий. Огромное количество сайтов создается, которые размещают вакансии, есть и крупные, есть и небольшие. И можно создать соответствующие разделы и собирать информацию по вакансиям на них. И на эти э, ссылки обычно деньги вы никакие не тратите. Также ссылки хорошо привлекают так называемые статейные публикации, когда вы пишете хорошие исследования, на которые люди хотят сослаться. Не во всех нишах работает, но это возможно. Прекрасно работают инструкции и обзоры. Вы можете писать хорошие, большие обзоры на тот или иной товар. Некоторые делают специально в карточке товара раздел «Обзор» которые формируются по определенной ссылке ну прямо в карточке товара и открывается обзор я видел много раз, когда такие обзоры собирали ссылки на разных нишах поэтому ребята, кто занимается товарными продажами если вы хотите пишите обзоры прямо в карточке товаров это очень удобно на каноничной странице карточки товаров вы можете просто прописать большущий обзор и действительно сделать его популярным потому что люди начнут на него ставить ссылки где будут ссылаться и обсуждать его лучше всего работать инструкции обзоры и там сравнительные анализы или там опыт использования это действительно хорошо привлекает ссылки в будущем Смотрим дальше, на что можно обратить внимание, есть так называемые форумы, но с форумами надо быть осторожным, люди на форумах могут обсуждать сами, но для этого нужно брать какую-то тематику, которую действительно будут обсуждать. На форумы могут улететь товары с демпинговой ценой, которая ниже чем у кого-то, они могут туда улететь сами, если вы это где-то пропиарите, вот. и люди на форумах могут начать делиться самыми дешевыми предложениями. Можно собрать специальные ссылки, на которых расписаны самые дешевые предложения, допустим, в, вашей, в вашем товаре, где вы откровенно демпингуете рынок. И они, форумы, любят все, что дешево. Поэтому там это неплохо. Если у вас туристический бизнес, то распишите какие-то хорошие гайды, инструкции, там, допустим, как там что-то поехать, как что сделать, какие-то очень узкие. Форумы тоже могут на это сосылаться, на эти материалы, как инструктажи. Любое такое how-to прекрасно работает. Еще неплохо привлекают ссылки в так называемые соцсети, это рецепты и, ну, собственно, то, что называется раздел инструкций, тоже прекрасно можно разгонять по ссылкам. И сейчас мода, допустим, 21 год, мода на вебинары, вы, наверное, смотрите наши вебинары постоянно, а, можно создавать ссылки, на которых будут находиться вебинары. Яркий пример, Вы сейчас зайдем на SEO Quick, вот. Зайдем, посмотрим ссылочки последние, которые сделаны с SEO Quick, и выловим все, где есть упоминание слова вебинар. Это легко, потому что функционал Ахрепса позволяет это быстро и просто сделать. Так, это телеграммный. Давайте, пожалуйста, посмотрим. Так, SEO Quick. А, это URL страницы надо url а контент страницы содержит или title сейчас нужно вот собственно мы видим уже где мои вебинары собрали ссылки за какой-то период и чтобы понимали за эти ссылки мы не платили ни копейки создаете контент с вебинарами и собственно любитесь Теперь маленький нюанс. Откуда стратегии нужно брать? Помните, что когда вы работаете ссылочными стратегиями, вы не должны полностью копировать конкурента. Вы так никогда его не обгоните. Вы будете просто его догонять, и не факт, что реально догонять с высокой скоростью. Ссылочные стратегии нужны для того, чтобы вы их адаптировали под свою нишу и подумали, как это реализовать у вас для вашего контента, для вашего Развития. Поэтому ссылки, конечно же, должны быть качественными, ссылки, стратегии должны быть необычными, и домены, которые вы получаете, должны превосходить ваших конкурентов, э, и здесь действительно нужно внимательно все это изучать. Самый оптимальный вариант, конечно же, это попытаться скачать ссылки всех ваших конкурентов, выловить те ссылки, которые конкуренты делают общие, и те ссылки, где каждый конкурент где-то отличился. Изучить их общие стратегии и подумать, как можно какие стратегии адаптировать, а какие можно забыть и не делать. Бесплатные стратегии можно потихонечку адаптировать под свой бизнес. Все, что требует каких-то денег, подумайте, какие реально эффективны, где они явно ссылки сделали мусорные, а где ссылки были хорошие и привлекли контент. Иногда, анализируя какого-то конкурента нижнего эшелона, вы можете увидеть клевую стратегию, которую вы сделаете лучше, чем он. Поэтому, да, действительно изучать нужно все стратегии, а выбирать для продвижения уже ту, которая окажется необычной. Резюмируем, какие же ссылки используют топ-сайты? Конечно же, они идут сюда с качественных доменов, они действительно имеют хорошие рейтинги, они тематические и ведут на тематическую релевантную страничку. Поэтому это очень важно. И следующий момент, который мы должны понимать, при анализе конкурентов мы должны изучать так называемые внутренние перелинковки. Ваш сайт это не просто набор разных страниц, ваш сайт это некая структура, которая связана также с ссылками внутри и между собой. Вы должны убедиться в том, что все ваши страницы перелинкованы и правильно перелинкованы. Если представить себе Эйфелеву башню и каждый ее узел это страница, то каждая перемычка это ссылка. Вот. И представьте себе, что вам нужно действительно построить грамотную эфелевую башню, чтобы она работала, чтобы она не развалилась. И э, действительно, вес был раз, слово, правильное распределение веса было распределено корректно. Поэтому действительно, внутренние ссылки всегда важны. Большинство CMS уже имеют изначально встроенные ссылочные инструментарии. Но я даже видел на крупных сайтах, когда банально ошибкой, Тех же скриптов, тех же неправильно работающих фильтров, приводит к тому, что некоторые страницы попросту для поисковика недоступны. Мы знаем, что Google не нажимает по-человечески на скриптовые кнопки и не видит контент, который появляется на скриптовых кнопках. Об этом я записывал соответствующий подкаст. Советую посмотреть его, либо послушать его, и, конечно же, почитать. <с institute> вот. Следующее: что я бы хотел обсудить: почему у лучших сайтов, которые находятся так много бэклинков, вот. конечно же, это зависит от нескольких факторов. Это и качество контента у топовых сайтов, на них чаще ссылается. Это и трюки, которыми пользуются топовые сайты, они их уже усекли и сделали. И на этом собрали ссылки. И, конечно же, изучить стратегии, которые делали ваши конкуренты, вам обязательно нужно. Вот. контент, который создается, и он является магнитом для этих ссылок. Как действительно качественный контент влияет на количество ссылок? Как я говорил, что чем лучше контент, тем охотнее пользователи ним делятся, и соответственно его чаще размножают без вашего ведома, где вы не платили ни копейки. И действительно это так. Рассмотрим на нашем примере. Мы нашему сайту не покупаем никакие ссылки уже более нескольких лет. Вообще никакие ссылки не покупаются. Причина проста. Мы прошли этот период, когда за ссылки нужно было платить. Да, в какой-то момент вы дойдете до этого момента, что за ссылки вам, возможно, не придется платить, и вы станете достаточно сильными, и ваш контент будет действительно популярным. Но для этого нужно действительно сделать много шагов. Нужно создать качественный контент, на который люди будут ссылаться. И, конечно же, вы можете удивиться, что на самом деле на нашем сайте за последние три месяца появляется... Огромное количество ссылок, если мы даже отсортируем по дуфалов и сделаем по одной ссылке на домен, мы увидим действительно, что ссылок много и конечно же даже вот если посмотреть за каких-то 3 месяца, сколько у нас уже доменов, 507 уникальных доменов. Конечно же, у нас действует сейчас программа для студентов, про которые мы говорили. У нас есть большое видео на это, советую посмотреть. Это стратегия, которую мы активно себе внедряем и постоянно увеличим количество ссылок на эти страницы. Но, например, мы можем увидеть, что у нас есть очень интересные странички, которые сделаны совсем недавно. Вот, например, совсем страничка, которую мы создали недавно. Ну, написали, то, вот, страничку мы эту написали давно, но кто-то опубликовал эту статью недавно. Хотя такое чувство, что ссылка только сейчас была видна. Скорее всего, контент попросту обновили. Это сейчас вы видите, это гостевой пост. Гостевой пост, который мы писали в 2019 году, который уже насобирал огромное количество просмотров. И гостевой пост – это пример, когда вы делитесь качественным контентом, а, собственно, владелец сайта его бесплатно размещает. Гостевой постинг – это... Условно бесплатный метод размещения вашего контента. И гостевые постинги бывают разные. Вы можете писать на сайты, которые принимают гостевые статьи, и можете писать статьи своим бизнес-партнерам. В первом случае чаще всего все взаимоотношения где-то четко прописаны, вы просто емейлиете нужному человеку, Предлагаете им написать гостевой пост, он говорит, прекрасно, давай, вы размещаете, получаете контент, ссылку, площадка радуется. Есть целые сайты, которые действительно живут за счет того, что люди там публикуют свои статьи. Яркий пример, тот же Хабар, и если не ошибаюсь, есть еще ряд сайтов, которые я сейчас вот не могу перечислить, так сейчас в уме, но действительно их много, вы на них часто сами натыкались, и там можно стать самому автором. У вот, некоторых даже сам процесс гостевого постинга попросту автоматизирован. Вот. И другие сайты, это которые не являются очевидными, как говорится, площадками, но у них чаще всего есть блок, но он плохой. Ну то есть в нем действительно вот плохо со статьями, видно, что пытаются, но не получается, потому что статьи так себе. И вы такой классный, у меня классный блог, классные статьи, я тебе напишу статью. Он, конечно же, заради контента, потому что контент не очень, да, а вы знаете, как писать, хвастаетесь, говорите, вот у меня получаются классные статьи, они приносят кучу трафика, плюс у меня своя база имейлов, e я пропиарю тебя. Конечно же, это работает. И вот этот метод гостевого постинга действительно хорошо использовать для продвижения. Вот. Яркий пример. мод можно посмотреть недавнюю статью, которая опубликована на блоге Рингостат. Опубликована она в 2020 году. И мы, допустим, можем поискать нашу ссылочку себя сети, партнерские программы. И вот они использовали инфографику. Они взяли нашу картинку, но указали ссылочка на источник, на мою статью. И как вы видите. Качественный контент а может быть выступить даже картинка, которую вы сделали на своем сайте. Убедитесь в том, что вы создаете не мусорный контент, а качественный контент. Даже работа вашего дизайнера может спровоцировать, чтобы у вас появилась ссылка. Это просто яркий пример того, что не всегда очевидны ссылки, за них нужно платить, за них нужно договариваться. Ваш контент просто могут изучить, если вы его правильно рассылаете, он доходит до нужных людей, а они берут этот контент. Смотрим дальше, что можно еще. Вот, например, как внешние сайты изучить и по ссылки получить бесплатно. Посмотрим следующий сайт так называемый текстеры. Текстеры это тоже агентство, занимается все продвижением. И вот они написали статью в 2018 э, году, и мы поищем наш анкорчик. А наш анкорчик это, если не ошибаюсь, очень полезная утилита. Вот мы этот сейчас фрагмент текста поищем. Где же он у нас тут находится? Кому-то очень понравилась наша утилита. Вот мы ее нашли. Вот сейчас она. Собственно, как раз мы говорили про гостевой постинг. Это утилита, которая вот находится здесь. Это наша утилита для гостевого постинга, где вы ищете блоги и каталоги. Собственно, сейчас по идее должен подгрузиться скриншот. Собственно, с этой картинкой. Да, скриншот грузится тяжело. Вот И, собственно... Статьечка, как говорится, написана не нами, это не наша статья, контент написали не мы, конкретно утилиту пиарили не мы, но страничку, мы, ссылочку мы получили на эту утилитку и она действительно получает свой трафик и убедитесь в том, что вы создаете качественный контент, то есть утилиты, сервисы, на которые даже ваши, возможно, конкуренты захотят поделиться и это тоже работает. Поэтому вот на примере нашем мы рассмотрели несколько видов ссылок, которые можно увидеть. Это те же самые соцпрограммы, которые вот у нас есть на сайте. Это же, конечно же, блог и утилиты, которые пользователи хотят делиться. Также можно найти ряд статей, которые написаны были недавно. Вот, например, тоже очередные публикации, которые там писались давным-давно. Вот. если не ошибаюсь, эти публикации даже писали не мы вот но ссылочки которые и видосы тут есть тут опубликованы. Вот. и соответственно здесь я рекомендую вам создавать такой контент чтобы пользователи его активно использовали здесь яркий пример пользователи использовали наши видео и наши статьи соответственно Создавайте видео, создавайте статьи, на которые пользователи захотят создать контент и поделиться. Поэтому контенту, да, нужно уделять внимание, и они будут магнитами для ваших ссылок. По поводу качества контента и его улучшения. Вы можете улучшать контент свой регулярно, но не нужно это делать с маниакальной частотой. Помните, что если вы будете улучшать все свои статьи каждый день, то у вас не будет времени заниматься бизнесом, поэтому уделяйте, разделяйте приоритеты. Что такое качественная, допустим, карточка товара? Это карточка товара, на которой действительно удобно заказать, видна цена, видны условия доставки, условия покупки, собственно покупки. Что, что в этот товар ходит, комплектация, обзоры, отзывы, и все это видно в очень удобном формате. Помещается в экран, либо это легко листается и быстро грузится. Что такое хорошая статья? Статья, в которой материал не просто расписан, он может быть гигантский, может быть короткий, а его удобно читать и удобно вылавливать суть. И что очень важно, удобная навигация, если материал достаточно объемный. Не нужно писать простыни, в которых пользователь будет только скроллить сейчас уже методы классических лонгридов возможно не работают. лонгрид радио лонгрида писать не нужно длина контента сейчас действительно начинает потихонечку отходить на второй план Да, 1400 слов это действительно большой контент это сейчас считается нормой для хорошего тона но все же не нужно перебарщивать и делать его неудобным вот и с одной стороны, вы должны понимать, что некоторые крупные сайты не всегда публикуют высококачественный контент, но сайты, которые, собственно, находятся в топе, публикуют в целом, пусть даже редко, но действительно хороший контент. То есть никто не в топе не клепает статьи пачками, все публикуют точечно хорошо с хорошим дизайном с хорошим удобством и тому подобное а теперь разберемся так ли действительно важна длина контента давайте внимательно посмотрим на это возьмем запрос обзор настольных часов или там рейтинг электронных настольных часов и вот мы видим странички которые есть в топе давайте изучим сколько, какая же длина слов у этих страниц для этих целей мы воспользуемся нашей же утилитой и возьмем там первые топ 10 как раз для нашего анализа и для этой цели воспользуемся Excel и ставим их сюда. Вот наши странички, с которыми мы будем работать. Вот. И сейчас мы их копируем. И давайте посмотрим. Для этой цели мы зайдем на нашу утилиту и попробуем посмотреть на аудите сайта э, непосредственно, как у нас, собственно, с длиной контента наша утилита позволяет это сделать она анализирует длину контента и позволяет замерить ее мягко говоря объем то есть если момент что нужно подождать он сейчас просканирует и покажет длину контента каждой страницы да конечно можно заходить мерить каждую но когда у вас задача как у сеошника работать с масштабами то подходят в, в, в как в инструментах вы должны разбираться знать какие существуют мы создали тот которого нам не хватало в целом мы всегда создаем те инструменты которые нам действительно не хватает для работы и вот этот яркий пример инструмент по анализу собственно вашего сайта вот он здесь у нас доступен сейчас нужно несколько момент. Итак, сканирование завершено, и мы можем изучить наши странички. И вот мы видим у каждой странички, какое число знаков. Мы можем развернуть все наши рекомендации и посмотреть, какое число знаков у той или иной странички. И мы видим, что страничка в топ-1 имеет меньшее количество слов даже, чем страничка в топ-2. И это действительно интересно. То есть люди не любят читать слишком большие ходят. либо качество статьи, которая написана на меньшее количество слов, лучше. И вы можете обратить внимание, что дальше идут вообще какие-то даже местами гигантские странички. Но в целом картина говорит о том, что есть даже какие-то явно попавшие каталоги, с, просто с большим количеством контента. Это явно ошибка. То есть оно нерелевантно. Это сразу видно. А вот страничка с обзорами и топами, вы видите среднюю длину. Есть вот, например, вообще тут YouTube ролик, но ну, YouTube ролик, он, он попал в нашу выдачу. Такие поэтому, элементы надо чистить на старте. Итого, мы убедились, что длина контента а, не является таким прямым критерием. Есть некие лимиты, но больше не значит в первое место, больше не значит лучше. Важно качество. Выходит, что на качественный контент нужно действительно затрачивать усилия. Почему? Потому что чем более качественный контент, тем охотнее люди ставят на него ссылки, тем охотнее его кликают, и это приносит определенные плоды. Ваша страничка занимает топ, она потом помогает при перелинковке, она вытягивает ваш сайт наверх и в целом облагораживает ваш домен, потому что на ваш домен тоже должны ставить ссылки другие домены, их количество должно расти. Поэтому, да, действительно нужно уделять внимание, затрачивать усилия. Это ваш магнит, это ваше будущее. Сайт без контента в топ-10 практически не попадает. Просто мусорные сайты в топ-10, в топ-1, и вы их там попросту уже не увидите. Время сейчас чуть-чуть другое. В высококонкурентных нишах пробиться становится все труднее и труднее. Часто ко мне приходят клиенты, которые просят продвиньте, пожалуйста, мою страничку с третьей позиции на первую позицию. Или там, допустим, нас там ну, интересуют вот такие-то ключевые слова, поднимите их на такие-то позиции. Раньше это было легко. Вы заходили, накупали ссылок, накупали анкоров. Сбрали копирайтера, оптимизировали текст, переписывали тайтл последовательность не так важна но в целом выстраивали ссылки накидывали просто кучу ссылок на эту страничку с разными анкорами их комбинациями был определенный процент анкор без анкор вы можете даже сейчас это все нагуглить и так называемые э, ссылки которые там типа тут здесь там сюда э, и с около анкорными текстами и условно говоря работали на грани фола чтобы не получить санкции от поисковых систем google сейчас не штрафует вас за плохие ссылки он их попросту игнорирует сейчас эта работа выглядит пустой э, ссылки которые явно покупные без полезны и не дают никакой ценности пользователю на ваш сайт Поэтому сейчас стратегия идет совсем другого типа. Вы должны адаптировать контент под пользователя, изучить топ и адаптировать свой контент так, чтобы он был лучше. И после этого действительно работать над так называемыми хостовыми факторами, улучшать ваш сайт в целом, наращивать ссылки с разных сторон. И если вам нужно прокачать, допустим, страничку, посвященную там настольным часам, заведите хороший блог про настольные часы, зацепите все тематики, рас, распишите их в хороших статьях и сделайте своеобразную энциклопедию. Если вы крупная компания, которая планирует работать на гигантских рынках России или Украины, сделайте себе страничку в Википедии, зарегистрируйтесь в Google My Business, наладьте поток отзывов, подумайте над этими моментами, которые кажутся неочевидными трюками в SEO, но действительно над ними нужно работать. И многие это действительно игнорируют и поэтому проваливают. Обратим внимание на тот же сайт, который мы сегодня рассматривали, Best Watch. Мы видим, что по брендовому запросу он даже крутит рекламу и правильно делает, потому что может крутить рекламу кто-то другой. И действительно так все делает. Да, можно увидеть, что у него 6 филиалов. И действительно все 6 филиалов можно увидеть сейчас в блоке карты. Вы можете вкликнуть в каждый из них и посмотреть, что карточка в Google справочнике, Google My Business оптимизирована и прописана. Здесь много чего заполнено явность фотографии то есть пользователи, владелец сайта действительно ним занимаются на нем появляются отзывы и отзывы появляются пусть даже с определенными интервалами но в целом появляется даже один был четыре недели назад оставлен на этот филиал Озаботиться о том, что отзывы падают на каждый филиал действительно нужно, потому что чем больше вы собираете отзывы, тем лучше. Есть прямая корреляция между отзывами. Оптимизировать карточки обязательно нужно, прописывать где вы находитесь. Более того, если у вас не получается работать с Google My Business, там есть справка, можно всегда созвониться с ними, списаться, можно задать уточняющие вопросы, если ошибаюсь, по e-mail то есть в целом, на самом деле, ничего сложного там нет э, описание, которое нужно заполнить обязательно нужно сделать фотографии более детально мы как раз записываем сейчас большой гигантский ролик по поводу того, как оптимизировать карточки в Google мой бизнес и в Яндекс справочнике да, есть же еще и Яндекс справочник будет скоро на нашем канале поэтому в Яндексе, напоминаю, что вбивая тот же брендовый запрос вы точно так же увидите Яндекс справочник он выводится здесь здесь тоже есть свой рейтинг здесь тоже прописано свой адрес здесь тоже нужно агрегировать отзывы отзывы проверяются сейчас яндексом это тоже такая недавняя ситуация накручивать отзывы сейчас не рекомендуется это очень такой ключевой критерий на что нужно обратить внимание фотографии нужно действительно загружать самому просто за вас их туда никто не будет загружать поэтому для вас это ваш инстаграм это Инстаграм вашего бизнеса этой карточка google справочник и Google мой бизнес и Яндекс справочник. В это то, где вы должны сейчас работать. Ваши SMM щики должны знать об этом, развивать это. Сейчас SMMщик, который знает только ВКонтакте, Инстаграм, это уже не SMMщик. SMMщик должен сейчас уметь работать с этим сервисом. Это ваша будущая социальная сеть в ближайшие годы и действительно с ними нужно работать. Они дают клиентов, они реально у помогают додавить клиента до сделки поэтому локальному бизнесу однозначно нужно не забывать об этом и когда я делаю анализ конкурентов я всегда говорю что смотрите у вашего конкурента из google мой бизнес у него там куча отзывов у него там все заполнено у вас пусто ничего нет и здесь я не могу сказать не повторяйте за конкурентом здесь я тебе скажу обязательно сделайте как у конкурента иначе вас попросту никто не увидит это факт. Добавление и оптимизация вас в сервисах Google – это обязательно. Вы должны с конкурентами просто сделать все и даже лучше. Итак, мы переходим к тому, кто должен заполнять весь этот высококачественный контент. Кто должен писать текст, кто должен делать фотографии. И здесь я ставлю четкую жирную точку. Это должен делать контент создаваться клиентом, либо его специалистами. Ни в коем случае не привлекайте каких-то сторонних специалистов, которые не имеют ничего общего с вашим бизнесом, либо в него не вовлечены. Объясню простым текстом. Если вы пишете статью, вы должны добавлять в нее фотографии, например, да, какие-то фотографии, какие-то схемы. Что делает плохой автор? Он их тырит с интернета, делает простенькую, там, фотошоп, если надо, а то и бывает и вообще не делает, там, и заливает это все в статью. Вы получаете статью с неуникальным контентом. Чаще всего это какой-то пустой рерайт который вам просто сдан за деньги по дешевке реально это сейчас на этом живут все биржи все текстовые биржи создают таким образом контент действительно вот в хороший был анализ в прошлом видео в котором анатолий улитовский проводил вебинар э, так называемый подкаст вебинар где сказали что нанимайте студентов студентам всегда нужны деньги они готовы трудоустроиться к вам на удаленку Дайте им фотобанк, покажите им, там, э, как писать контент, проверяйте, рецензируйте его. Поэтому да, контент должны создавать вы, либо ваша команда. Например, хорошо это работает в СМИ. Там журналисты, как говорится, по умолчанию, они эксперты в разных темах. Вот. Но не, никто мешает вам пишать, писать о своем опыте. Например, как у нас написаны статьи про SEO-продвижение. Вы можете в этом убедиться, перейти в нее и посмотреть, что наша статья про SEO-продвижение в ней расписан в наш исключительно опыт. Вот. и либо вы можете нанимать непосредственно опытных писателей для своего сайта например вот та самая статья которую написал Анатолий она переписывалась уже много раз у нее гигантское количество просмотров и прелесть этой статьи она собственно и начинается с нашего анализа конкурентов и здесь в этом анализе конкурентов собственно очень простым языком написано что Илон Маск не пытался конкурировать с Тойотой и БМВ где они сильные, да, собственно. Он взял направление, где его игнорировали. Электро, электроавтомобили. В этом суть. Не конкурируйте там, где уже конкуренция сильная. Найдите место, где они упустили. Это красная нить вообще анализа конкурентов. И Анатолий прямо с этих фраз начинает. Эту статью, собственно, и написал Анатолий, потому что он ориентируется на опыте, а не просто отрерайтил где-то ее. Вам напишут, если вы попросите написать статью про SEO, вы увидите очередной рерайт. Ради эксперимента просто зайдите на биржу, потратите какие-то количество кромных и закажите статью про SEO продвижение. Вот. И что вы получите? Какую статью? Она будет интересная или нет? Ее будет, ей захочется поделиться или нет? Вот. Давайте в комментариях такой коротенький ликбез, попробуйте сами, закажите у своих копирайтеров, потратьте какую-то сумму денег или по вашей тематике и посмотрите, что вам пришлют. Если вам прислали шедевр, напишите, мне прислали шедевр, я добавил на сайт. Во всех остальных случаях напишите, что прислали реально. Вот хотим вот, вот фидбэк такой в комментах. Вот. Как вы видите, статья структурирована, разбита по блокам, блоки короткие, чтобы вы могли уловить саму суть. По поводу того что если у вас не хватает как говорится сил вы всегда можете привлекать сторонних авторов сторонними авторами например вы можете увидеть что часто являются у меня гости на наших которые посещают наши вебинары они пишут нам собственно другого типа контент либо условно говоря это могут писать другие авторы то есть не из нашей команды например можно найти статьи которые писали давным-давно в прошлом другие копирайтеры, которых мы привлекали. Действительно, это можно у каждой странички посмотреть, кто они, где они учились, чем занимаются и тому подобное. Собственно, соответственно, контент не обязательно статьи, это могут быть подкасты, это могут быть видео и тому подобное, все что угодно. То есть мы в этом плане действительно стараемся делать контент разный и для этих целей действительно привлекаем других авторов. Как вы видите, огромное количество авторов участвует в создании контента на CRQ ничто не мешает организовать это у вас вам мешает лишь только ну, нежелание возможно меняться и внедрять что-то новое но часто бывает что вам некого некому писать статьи но ну, и либо в вашей нише это ну довольно сложно вам статьи пишут а вам ну как говорится кто-то другие люди но хотите вы как-то все-таки закрепить что они экспертны. в медицинской нише это работает и например вы можете брать опыт действительно из медицинских ниш например когда э, статью пишет один автор а проверяет ее другой и отмечать кто рецензент статьи и действительно делать кликабельную страничку как новому автору, который собственно только-только допустим студент кто то что угодно но он уже есть как автор, но рецензентом выступает кто-то другой например я напишу статью а ее рецензирует Михаил Шакин или наоборот или какие-то другие варианты комбинаций на самом деле допустим напишу статью я Михаил рецензирует мы ее разместим допустим на блоге Михаила я свою статью и она будет проверена Михаилом, это будет гораздо лучше выглядеть чем просто статья который просто написал один я потому что этот момент тоже можно использовать допустим для ваших статей трюк рабочий и действительно приносит действительно плоды поэтому рецензенты статей это то что вы можете внедрить на своем сайте на, без каких-либо трудностей и усилий правильная микроразметка правильный контент правильный дизайн и функционал вашего ресурса также вы должны понимать что Колоссальное значение имеет пользовательский опыт. Сайты, которые я сегодня показывал, у них классный дизайн. Наш сайт, сайт тоже доктора Лукашука клиники Множество других сайтов, которые вы можете сами на гуглик, у них всегда классный дизайн. Почему? Потому что есть так называемое понятие пользовательского опыта или, так как вы слышали, user experience. Пользовательский опыт измеряется несколькими критериями. Мы об этом делали ряд вебинаров. Советую посмотреть академическое SEO вместе с Артуром Латыповым, вот, и там это мы разжевывали критерии, которые определяют хороший сайт или плохой, именно математические критерии. Это, собственно, last клик, это возврат в поисковую систему, время проведения на сайте, взаимодействие с контентом на сайте, это все является ключевыми критериями. Как измерять их, этот ваш user experience, вы можете просмотреть серию вебинаров с Иваном Пальон, где мы рассказывали про Google Optimize, где мы рассказывали про Tag Manager и как настроить отслеживание полезных действий на вашем ресурсе. Это все можно делать там. Поэтому пользовательский опыт колоссально важен и вы должны мониторить его. Здесь не SEOшник вам нужен, здесь нужен действительно хороший маркетинг отдел для того, чтобы этим заниматься. Часто владельцы сайтов это один человек, там, небольшая команда людей и они не уделяют этому внимания. Сейчас время, я создал сайт, и он у меня работает, потихонечку проходит. Вас вытесняют более сильные сайты, более крупные сайты. И если вы не видоизменитесь, не будете уделять вниманию этому, вас рано или поздно просто этот паровоз рынка растопчет и выдавит. И вы не сможете нормально зарабатывать. Раньше были сайты, которые занимались такси. Сейчас их попросту нет. Их выдавили, выдавили так называемые крупные программные проекты, которые, собственно, являются агрегаторами такси тот же Uber, тот же Bolt. Сейчас нет сайтов такси, а буквально я когда в шестнадцатом году работал, их было много и действительно это так и есть. Такси потихонечку выдавились из рынка и остались на уровне местных туристических трансферов. Но мы говорим про анализ конкурентов. Как вы можете оценить намерения пользователя по ключевому слову? Оптимальный способ это собрать по нему выдачу и изучить те странички, которые вы скачали. Да, вы должны их изучить как хороший маркетолог, их контент, их структуру, что на них написано, на какие вопросы эта страничка отвечает. Для удобства можно у этих страничек скачать их ключевые слова в топ-10. Нас интересует только топ-10, и посмотреть действительно за счет чего эта страничка держится, по каким запросам она кликабельна. Как мы говорили, скорость не оказала должное влияние, но. На самом деле сайты, у которых мобильная версия грузится больше, чем обычно, действительно не заслуживают доверия. И вы такие сайты точно не встретите в топах. У вас может быть не зеленая зона, а желтая, но вы можете находиться в топ-10. Но редко вы увидите сайты с красными показателями в топ-10, по крайней мере в топ-1. Вы вряд ли там увидите эти сайты поэтому скорость действительно важна и ее важность скорее всего возрастет к концу года поэтому и мы рекомендуем пересмотреть провести анализ скорости загрузки у нас есть хорошее видео про скорость советую его посмотреть и мы также проводим аудиты скорости загрузки и выписываем все баги для программистов для их исправления. Чаще всего вопросы заключаются в неправильной работе скриптов, неправильной работе стилей и так когда загружаются лишние стили, которые на странице не нужны по тем или иным причинам, то есть, но они почему-то есть в теме. И так называемые баги там просто связанные с изображениями, неправильной загрузки, выбор неправильной загрузки нужного изображения и порядок этих элементов. Как измерить скорость загрузки сайта? Например, мы возьмем нашу же статью, которую мы хотим измерить. Конечно же, самый простой способ это зайти на сайт PageSpeed. Мы заходим на PageSpeed и вбиваем нашу страничку. Проще, метода действительно нет, это самый простой. Вы можете это сделать самостоятельно возьмите те страницы которые должны приносить вам трафик это там не знаю карточка товаров или категория ну та которая выводится по вашему ключевому запросу и забейте ее в печь спид и посмотрите какие у нее показатели как вы видите у нас ситуация как раз на момент записи видео плачевная нам нужно кое-что исправлять у нас посыпалась мобилка и вот с этим действительно факт что мы доработаем да, над этим и здесь мы можем выловить эти ошибки соответственно Второй способ это воспользоваться нашей утилитой. Вы можете забить список ваших страниц, нажать снять PitchSpeed Report и посмотреть, а какие ошибки действительно являются ключевыми и отсортировать их по байт. Вот, например, не, неправильный JavaScript. Вот мы видим, что э, скрипт рекапчи, неиспользуемый не CSS, соответственно, который мы можем увидеть, то есть где у нас кроются косяки. И вот с ними можно увидеть. Вы можете для удобства скачать эти все ошибки одним пересестом сразу в виде Excel. То есть и вот оно скачает его в виде документа. Все ошибки для вашего программиста в готовом виде. Вам даже не нужно брать для этого там Screaming Frog или другие сервисы. Это все можно сделать прямо на нашем аудите, выкачать и дать непосредственно вашему разработчику на исправление. Он будет видеть, где сразу, увидит, где ошибки. Он может потом удалить дубли и отсортировать там уникальные баги, которые он видит. Вот, в этом плане наш тул действительно очень удобен, и мы его всем рекомендуем. Он умеет делать PageSpeed и умеет делать отчет сразу из них. Поэтому пользуйтесь, тул действительно очень удобен и для анализа конкурентов, анализа собственного сайта он однозначно вам пригодится. Он может сканировать все сайты вне зависимости от домена. Вы можете накидать в свой список сайты с разных доменов и просканировать их целиком. Либо все списки, все страницы с приоритетной своего домена и просканировать прямо их здесь. Либо перейти и посмотреть как у вас с тайтлами, с дескрипшенами, с контентом. И что можно улучшить и исправить. И напоследок же я могу сказать, что при анализе конкурентов вы можете натыкаться на сверхбольшие сайты. Допустим, агрегаторы, как мы говорили, всевозможные конструкторы. Как конкурировать с ними? Яндекс просто забит ними. Конечно же, оптимальный вариант это начать с ними сотрудничать. Они не просто так залипли в топе и где-то вы недополучаете трафик благодаря им. Конечно же, нужно смотреть эти агрегаторы, тестировать, добавлять себя и проверять, дают ли они вам продажи или нет, сходится ли математика у вас, экономика между затратами, которые вы тратите на размещение в этих ресурсах и доход, который они приносят. И, конечно же, внутри них конкуренция работает по совсем другим принципам. Там у вас есть тоже свои рейтинги, свои отзывы, своя конкуренция по ценам, по условиям и с этим, по наличию, и с этим приходится тоже работать. И для этих целей явно нужен не SEOшник, а так специальный менеджер, который занимается агрегаторами. Да, потому что на это действительно тратится уйма времени, если у вас достаточно огромные позиции товаров. У нас был для нашего интернет-магазина всегда отдельный человек, который занимался мониторингом цен, наличия и следил за прайсами, что изменилось на рынке и давал отчеты по каким конкурирующим позициям мы отстаем и вовремя выключал их из рекламы если они нам не нужны они нам допустим сливали продажи сливали расходы и собственно выводил маржу в плюс поэтому да с агрегаторами иногда нужно просто сотрудничать с ними бороться бесполезно монстр агрегатора передавить невозможно у него гигантское количество страниц и что сам очень важно агрегаторы являются очень полезными для пользователя и соответственно занимают более высокие позиции на этом собственно все я постарался по максимуму рассказать, как мы проводим анализ конкурентов. Надеюсь, вам было действительно много чего интересного и понятно. Если что-то непонятно, напишите в комментариях. Мы постараемся в следующем видео разживать это более детально, какие-то отдельные элементы. С этого начинается продвижение сайта. Вы должны понимать принципы, вы должны понимать, на что смотреть, как делать, как анализировать. И, конечно задавать вопросы, что нужно делать для того, чтобы твой контент был лучше. С вами был Николай Шмичков, всем спасибо, подписывайтесь на канал и до новых встреч.